Дорогие друзья, дорогие куряне, приветствую вас от имени отряда космонавтов России. Сегодня великий праздник. Ровно 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали» и вошел в историю. В этот день наша страна, Советский Союз, Россия доказали всему миру свое превосходство в науке, технике, технологии. Мы по праву гордимся и можем гордиться тем, что научно-технический прорыв был совершен именно в нашей стране. Сегодня историю создаете вы, и я желаю вам быть героями нашего времени. В этот знаменательный день я хочу пожелать вам всестороннего развития и новых открытий, удачи, успешной реализации идей и вдохновения. Желаю здоровья, удачи и давайте продолжать дело наших. Принком. Для нас, для космонавтов, Курск это космический город, ведь благодаря вашим ученым ведется огромнейшая и кропотливейшая работа над созданием и запуском малых космических аппаратов, за что выражаю вам большую благодарность и признательность. Поздравляю вас с праздником от всей души. С вами летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Федор Юрчихин. Летчик-космонавт Герой России Волков Сергей. С Байконура Олег Артемьев.